Добрый день, мои уважаемые подписчики и зрители! Я получила в подарок вот такой интересный прибор. Называется Mavic Mini. Это коптер, который, конечно, из линейки DJI, но он такой маленький, почти игрушечный. И мы с вами вместе его сейчас распакуем. Вот я вижу такую классную сумочку. Она такая красивая. Вот, Тут, кстати, вот комплект, можно посмотреть. Вот, а это сумочка, которую мы с вами сейчас откроем. Вот, собственно, сам коптер. Он такой вот маленький, маленький. Он вот так лежит у меня на ладошке. Его вес 249 грамм. То есть это такая детская игрушка. Я вообще не понимаю, как он. Его ветром, наверное, унесет. Но в связи с тем, что я совсем не умею летать, мы будем ставить эксперимент. Значит, собственно, коптер. Вот это зарядное устройство на три батарейки. Это, кстати, комплект комбо. Так, значит, вот у нас пультик. Вот я его открываю. Вот тут у нас джойстики. Так, а здесь что у нас? Вот так, вот это лопасти. Лопасти. Здесь мы видим шнуры. Тут их много. Это а, во, это маленькая отверточка. А, нет, это зарядная. Так, это для заряда. Так, здесь мы видим инструкции. Здесь три батарейки. Сейчас мы эти батарейки вытащим и поставим их на свое место. Они должны стоять здесь. Мы должны их подключить. Это защита для пропеллеров. Вот она Вот, вот там вот два кружка одевается на пропеллеры. На этом дроне нету сенсоров. Вот так вот выглядит эта защита для лопастей. Их две, естественно. Мы все распаковали. Сейчас поставим на зарядку поставлен заряд батареи ну, вот у нас получилось распаковочка. посмотрим смогу ли я научиться управлять этим дроном. это такой у нас будет мастер-класс когда я научусь я научу всех своих подписчиков. будем работать вот с этим дроном такая у нас жизнь Дрон специально детский, облегченный, для тех, кто не умеет летать. Сейчас Подожди, ну, сейчас дрон полетит. Вот, запустил мотор. Дрон. Давай взлетай, что зависит. Ух ты, точно полетел. полетел. Куда Назад. Назад. А мы сейчас его поднимем выше. Попробуем. А куда ты его угнал? Я его вообще не вижу. Слушай, там, там очень опасную, опасную зону. Да, а чего он все так быстро носится? Не знаю. А нельзя Я его не как-то помедленнее пускать? Я У тебя он, наверное, в спортивном режиме. Я не знаю. Так, это камни. Вот он по горизонтали, видишь, идет. Он не идет ко А, вот идет. У него есть тормозной путь, то есть он не, не мгновенно же разворачивается. его как колбас ну, не надо туда. Все, совершил аварийную посадку. Наш дрон совершил аварийную посадку. За кустом. Так, а, а теперь он выключился или что? Можно, считать, можно так его взять? Извините. Цап! Цап за пальца. В общем, я не поняла, знаешь что, вот как его обратно сюда. Это называется у нас посадка дрона. Дрон пошел на посадку. Не Да-да, немножко, немножко промахнулся с площадки. С не подходят, с так, да, стоп, а где нажать стоп? А что ты за а, него не волнуешь? Садись. Садитесь, пожалуйста. <мотрая> Можно сказать, <мотрая> сел. Даже пострадала. Убери! Убери твое оружие! Его опускаю, он не опускаю. Он, он пошел на посадку, по-моему. Я его хочу сюда, ко мне.